своего деда Джинбека Перназарова. Сорунбай Джинбеков отметил, что бессмертный полк – это вечная память о тех, кто отдал свою жизнь за родину и пожелал, совершил подвиг ради мира на всей земле в Кыргызстане. И вместе с главой государства, плечом к плечу, сегодня в строю бессмертного полка идут тысячи кыргызстанцев, а вместе с ними и героические предки, глядящие с портретов на своих детей и правнуков. В Бишкеке на площади Победы в честь 74-й годовщины Великой Отечественной войны состоялся праздничный парад. Главными виновниками торжества сегодня, безусловно, являются ветераны, подарившие всем мирное небо над головой. Участники войны, труженики тыла, дружно расположились под шатрами в ожидании начала праздника. Более двух тысяч жителей города Бишкека, гостей столицы с красными гвоздиками пришли почтить светлую память погибших в борьбе с фашистами. Митинг-реквием начался с возложения цветов к вечному огню в память опавших в годы Великой Отечественной войны первыми лицами страны. Президент, спикер Джигур Кукинеша, премьер-министр, председатель Верховного суда, начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны и ряд других высокопоставленных чиновников возложили цветы и далее прозвучал гимн. Также все участники почтили память погибших на Великой Отечественной войне минутой молчания.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 в сердцах навечно. Посмотрите, сколько молодых людей сегодня в составе бессмертного полка проходят по улицам наших городов с портретами своих дедов, судьбы которого сломала война, но не сломала их волю. Значит, память о погибших жива и продолжает жить среди нас. Пример отцов и дедов обязывает нас к новым свершениям, достижениям новых высот во благо отчизны.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 Хочется в этот день, в День Победы, еще раз выразить им искреннюю благодарность за эту великую победу, за наше мирное небо и счастливую жизнь. И надеюсь, что по даже веков, столетий их подвиг никогда не забудется. Молодое поколение всегда будет помнить и чить их память. Делегация мэрии города Ош в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург посетила мемориальный комплекс «Разорванное кольцо на маршруте дороги жизни» у Ладожского озера, который был установлен в 1966 году, откуда автоколонны брали курс к восточному берегу озера, преодолев расстояние в 30 километров, возвращались обратно, доставляя различную помощь в блокадный Ленинград. А также мемориальный комплекс «Синявские высоты». Делегация из Оша посетила Санкт-Петербург по приглашению кыргызской диаспоры для участия в праздничных мероприятиях, посв 74-летию Великой Победы. В рамках памятных мероприятий состоялось возложение цветов к обелизкам, а также гости отдали дань памяти погибшим воинам минутой молчания. На Синявских высотах также были возложены цветы к памятнику в честь кыргызстанцев, павших в боях за оборону Ленинграда. Кроме того, делегация посетила Аллею Славы, где в знак памяти павших воинов всех национальностей Советского Союза установлены обелиски от каждого государства СНГ, в том числе и Кыргызстана. Напомним, Тоши, Санкт-Петербург, города-побратимы. На прошедших встречах была отмечена необходимость продолжения таких встреч между представителями городов-побратимов для усиления военно-патриотического воспитания молодежи, так как в 2020 году будет отмечаться 75-летие Великой Победы. Ученики одной из столичных школ поздравляли ветеранов с Великой Победой. На встрече детям рассказали о боевых подвигах военных, о Советской армии, а также о тыле военнослужащих, их семьях. А ребята, в свою очередь, подготовили для почетных гостей праздничную программу. С ветеранами встретилась и наша съемочная группа. День Победы – самый главный праздник в нашей стране. Каждый второй ушел тогда на фронт. Миллионы не вернулись с войны. Мелис Бещеев со слезами на глазах вспоминает тяжелые сороковые. Пенсионер остался верен не только своей профессии, но и стране, который присягал. С войны домой не возвратилось более 161 тысячи солдат, которые полегли в чужую.